Сегодня большой православный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил в это время привез очень важную весть, что скоро Мария явит миру Иисуса Христа. Его 10 заповедей, на мой взгляд, сегодня как никогда актуальны для всей планеты. Планета снова погрузилась в большую мировую войну, которое вот-вот может перерасти в горячий мы встретились с правительством обсудили все проблемы положили на стол три важнейшие документа нашу программу 10 шагов достойной жизни и 20 конкретных пер по поводу российской федерации из кризис мы положили на стол каким образом можно одолеть нацизм и фашизм и что следует делать, исходя из уникального опыта советской страны, которая победила гитлеровскую Германию и потом провела уникальную операцию по денацификации? И одновременно список 150 человек, которые после выборов были, по сути дела, политически и административно наказаны. А некоторые отсидели в тюрьме и получили огромные штрафы только за то, что не согласились с таком порядком. Вещей, которые были в ряде регионов, где воровали на прополую результаты переписывали голосование, я считаю, что сегодня мы обязаны от правительства услышать ответы на эти вопросы. Я полагаю, что ситуация, которая сложилась для Мишустиной команды, сегодня крайне сложная, а для всех нас драматическая. Когда случился дефолт, тогда правительство Примакова, Маслякова и Херащенко. Все сделало, чтобы оттащить страну от края пропасти, приняв нашу программу. Мы тогда вместе с ними вложили средства не в спекулятивные рынки, а все сделали, чтобы поддержать реальный сектор производства, промышленность, село и ограничить рост цен на жилищно-коммунальные тарифы и все, что связано с текущим обеспечением граждан. Но тогда у Ельцина были подельники, Клинтон его похлопал по плечу, и нам не мешали, думали мы утонем, но мы выплыли. Сегодня Байден вместе с натовской бандой объявили нам очень жесткую войну и ведут ее по всем правилам военного искусства. Одну заряжают кассету за другой, пытаясь парализовать экономику и вызвать массовые беспорядки в стране. Поэтому от Мишустинского правительства сегодня очень многое зависит. Им досталось тяжелое наследство. Это наследство наложилось на ковид и одновременно гибридную войну, на военно-политическую операцию, которую мы реализуем все вместе на просторах братской Украины, которая попала в лапы бандеровцев, нацистов и ЦРУшников. Но для этого надо менять прежде всего курс и финансо-экономическую политику. Попытки правительства вылезти из колеи, которые протоптали Чубайсы, Ельцина и Гайдара из этой воровской разрушительной, на мой взгляд, пока явно недостаточно. Мы вносили бюджет развития, он лежит на столе, и мы еще раз вернулись к нему. Очень подробно на встрече с Мишустиным об этом говорили мои товарищи и коллеги, и Кашин, и Новиков, и Афонин, и Калашников, Коломейцев, по всем базовым производствам. Под это мы положили 7 законов и 8 официальных записок в надежде, что они будут рассмотрены, и мы услышим ответы на необходимый вопросы. Сегодня Дума будет иметь возможность от каждой фракции задать по 5 вопросов, плюс там еще независимые 26 вопросов. Я полагаю, что в течение двух часов мы обязаны услышать, а что реально будем делать, чтобы реализовать установку президента, войти в пятерку ведущих стран, одолеть бедность, вымирание и все сделать для того, чтобы раскол в обществе сократился. Но еще раз подчеркиваю, 21 триллиона для этих целей недостаточно. Я считаю, что если сегодня мы не услышим о повороте левоцентристской политики, политики созидания и поддержки реального производства, поддержки народных предприятий, Поддержки граждан, которые самоорганизуются для того, чтобы выжить в это тяжелое время, то это тяжелое время летом усугубится. Наши товарищи и губернатор русский Хульяновский проявили большую инициативу. Сегодня о ней сказано прекрасно Советской России, который многие годы возглавляет один из лучших редакторов ЧИКИ. Там люди соорганизуются и готовы все сделать для того, чтобы стол был полный, а цены были минимальные. Я надеюсь, что этот опыт заинтересует Министерство сельского хозяйства и наши комитеты. Но самая большая сегодня проблема заключается в том, хватит ли нам всем политической воли, сплотив работу всех фракций и комитетов, принять решение по развитию и поддержке самых высоких технологий. Мы не можем летать на чужих самолетах, это уже рискованно но наше производство оказалось не готово к тому, чтобы производить летательный аппарат. Такая программа тоже лежит на столе у нашего правительства, и мы готовы показать, как это делается и в Ульяновске, и в Воронеже, и в Нижнем Новгороде. Для нас очень важно вложить средства образования и науку. Ни одна страна не может претендовать на великую державу, если в науку не вкладывают соответствующие средства. Мы вкладываем в это... В 3-4 раза меньше, чем ведущие страны, хотя еще недавно производили. Каждое третье открытие и треть человечества летала на наших самолетах. Для нас исключительно важно поддержать сегодня продовольственную программу. Я надеюсь, что сегодня услышу от премьера, что он внимательно изучил решения Государственного совета и те предложения, которые Кашин, Коломейцев Харитонов – Положили им на стол. Там три программы. Программа устойчивое развитие села, программа новая целина и программа поддержки и развития сельхозмашиностроения. Слову сказать, наша поддержка народных предприятий и сельхозмистроения уже увенчалась успехов. Сельхозмашиностроение за прошлый год прибавило 28%. Мы в состоянии в ближайшие два года существенно растить объем выпускаемой техники, которая в состоянии работать эффективно на наших полях. Но наиболее эффективным инструментом остаются народные коллективы и народные предприятия. Я положил на стол всем членам правительства, как в течение трех лет банда во главе с Полихатой, которая крышует команда Воробьева из Московской области, пытается уничтожить одно из лучших хозяйств. Соответствующий материал Синельщиков положил генеральному прокурору в ходе его отчета в Государственном Думе. А генеральному прокурору мы пока ответа не получили. Что касается правительства, обещали рассмотреть и примет нужные меры. Так вот, хочу вас проинформировать. Если год назад совхоз Ленина только налогов сдал почти 500 миллионов, то на сегодня пытаются парализовать полностью, в том числе и сельхозработы, Весенние полевые, которые обеспечат продукции высшего качества нашу страну. Я надеюсь сегодня услышать разумительный ответ, потому что, еще раз повторяю, президент дал соответствующее поручение. Он мне сказал, а на следующей неделе планирует встреча с президентом. В противном случае я вынужден буду еще раз попросить тех, кто обеспечивает стабильность и безопасность, рассмотреть этот вопрос официально. Но есть меры, которые касаются каждого человека и каждый день. Это прожиточный минимум 25 тысяч. Давайте вместе нажмем. За 13 300 никто не выживет при этих ценах. Есть второй вопрос. ЖКХ. 10%. Если мы, семья будет больше платить, она ей не останется на таблетке, на еду. Исключительно важный вопрос. Дети войны. Они вообще овлачат жалкое существование. Заслуженно должны получить соответствующую поддержку. У нас старшеклассники во многих школах не имеют горячего питания при нынешней системе. Они обязаны получить в противном случае. Мы не будем иметь ни здорового поколения, ни крепких, ни физически достойных солдат. Вот эти ключевые вопросы лежат тоже на столе у членов правительства. О них сегодня будем говорить из главной трибуны. И последнее. Чтобы... Выиграть гибридную войну нужна максимальная сплоченность и понимание, что происходит. У нас было полное понимание, когда президент предложил программу, чтобы все сделать и демилитаризовать Украину, и одолеть фашизм, Бендеровщину и нацизм. Все до единого и члены Совбеза и Думы и Совета Федерации поддержали эту программу, но под нее необходима программа созидания и развития. Такой программой на сегодня выступают только компартии и левопатриотические силы. Приглашаю вас с этим еще раз внимательно ознакомиться.